Коллеги, здрасте! Сегодня Blazer, аутентификация и Identity Server. Сегодня будем не просто подключаться к Identity Server, как это было в предыдущей серии номер 2, где мы подключались к общедоступному Identity Server. Сегодня мы будем с вами создавать сервис, в котором поднимем Identity Server. И этот Identity Server настроим на то, чтобы он авторизовывал Blazer так же, как работала авторизация в серии номер 2. Ну и чтобы не затягивать, давайте приступим. Для начала давайте создадим проект, это будет Blazor. Я выберу WebAssembly, я выберу аутентификацию, которая называется Individual User Account. Чтобы мне не реализовывать ее на стороне Blazor, я нажимаю ОК. OK. Отлично, проект создался, сейчас остановится зависимости. И это первый проект в нашем солюшене. Давайте сразу создадим второй проект. И это будет э, Core приложение, которое будет пустое. Давайте его назовут также. Blazor. With Identity-Server, ну это уже будет сервер, я выберу тоже пустое приложение, как я это делал в прошлые разы, чтобы прям с самого начала показать, из чего строится само приложение. Итак, у нас есть два приложения, сервер и собственно говоря, UI. Так, они почему-то у меня неправильно называются. А, сервер первый, все правильно. Ну, для начала давайте запустим. Нет, давайте для начала вычистим э, то, что нам, собственно говоря, не потребуется. Удалим это, удалим это и нажмем сохранить. Так, здесь оставим 5000, а на сервере мы сделаем немножечко по-другому. В общем, поменяем порт, чтобы у нас не совпадали порты. Я для идентитити сервера обычно выделяю 10 тысяч и 10 тысяч первый порт. И теперь у нас два проекта практически готовы. А, ну а теперь давайте запустим для начала сам UI. Проверим, что он у нас работает. Отлично, и он у нас работает. На самом деле сейчас невозможна аутентификация, потому что не настроена она, и мы ее настроим чуть позже. Хотя можно применить опыт из предыдущей серии, подключиться к серверу аутентификации, который любезно предоставил Identity Server наружу на адресе demo.identityserver.io. Но я этого делать не буду. У нас главное, что проект запустился. Теперь самое главное, настроим Identity Server. Друзья, достаточно э, часто меня спрашивают, почему вот в этом видео, которое уже также было посвящено идентити серверу, э, у меня не работает та или иная функция. На самом деле все очень просто. То, на тот момент, когда видео снималось, версия Identity сервера была 3. Сейчас версия 4, и есть некоторые изменения, которые, собственно говоря, на, ну, влияют да, на то, чтобы это работало. И самое обидное, что без внесения этих изменений код тоже компилируется и запускается, но аутентификация не работает. Именно поэтому я решил снять новое видео с самого начала, с самого нуля, может быть, с более подробными комментариями. И, в общем, давайте теперь на новой версии Identity Server 4, версии 4x, XX, ну то есть и все последующие версии после 4. мы сейчас поднимем вот этот identity сервер также с нуля создадим конфигурации и вот вот таким вот образом сейчас поступим итак дальнейшая сюжетная линия имеет два вектора я выберу самый сложный то есть не буду втыкать все настройки а потом запущу и покажу что это все работает я сначала настрою blazer и давайте э, с этого начнем. Э, у нас есть э, Development development.json. Здесь нужно указать identity server, нужно узнать клиент. И потом, после того, как я настрою, чтобы это работало, по образу и подобию, как было в предыдущей серии, э, я буду уже настраивать identity server с нуля, создавать его уже непосредственно в сервере, э, вернее, в, в проекте сервер. Ну и давайте начнем. Первое, что нужно сделать, это указать непосредственно э, строку подключения. То есть, authority это как раз мой localhost, который указал один э, И э, клиент э, ID, ну, я буду, давайте по образу подобную, клиент Blazor. Нет, я, у меня будет клиент Blazer, Ну, или все-таки Blazor, Вот. Ну и теперь, собственно говоря, смотрите, здесь один из вариантов управления, это из настроек. И второй вариант, это там, где не загружается, вот в этом месте. вот, Отключить вот эту штуку, загрузку и явно указать здесь настройки. Я предпочитаю второй вариант, ну в общем зашивать это в код, но не, только, не для того, чтобы просто зашивать в код, а чтобы вам было понятно, что это и для чего нужно. Таким образом, вот эти настройки мне не нужны, но я их скопирую и перенесу ну, вот в программный код мне нужно здесь указать options и provider options и здесь показать authority я нажму теперь Ctrl v вставлю то что я скопировал из файла настроек и теперь сдублирую эту строку и ставлю сюда как раз уже клиент Таким образом получается, что у меня какая-то часть настроек уже есть. Но этого, как вы помните, мало, поэтому я доделаю остальные нужные нужности, так называемые. Мне, во-первых, нужно указать обязательно Default Scope. Я сюда добавлю профайл, то, что требуется по OpenOS 2.0. То есть по умолчанию в профиль включается, если помните. Я добавлю email, я добавлю... Так, у меня профайл есть, email есть. И OpenID обязательно. Ну, пока так. И мне нужно указать обязательно еще тип подключения, то есть authorization flow у меня будет называться type code. Это вот как бы обязательные параметры, которые нужны для того, чтобы authorization flow типа код работало с пайкеси, которые будем вызывать из э, WebAssembly на Identity сервер. Ну и теперь мне нужно настроить, соответственно, старт приложения. Я хочу, чтобы у меня стартовало два сервиса. Я хочу, чтобы у меня э, вот этот вот сервис не открывал UI, потому что мы там все равно ничего не увидим. Поэтому я скажу false. Чтобы не запускался браузер. Так мы поменяли и теперь когда я скажу play у меня запустится один браузер но два черных окошка два окошка вот один сервис другой сервер UI и, Blade, ой, UI и сервер Ну и теперь, когда нажму логин, у меня, естественно, будет ошибка Потому что мы этот сервер не нашли И, в общем-то, ничего не случилось Это как бы абсолютно нормально Но я это сделал еще для того, чтобы увидеть, что у нас Identity Server Hello World все-таки показывает, что он реально, реально запустился И, в общем, все нормально Дальше, что на следующем этапе а дальше у нас установка нугит пакетов Давайте откроем NuGit-менеджер. И, собственно говоря, нам здесь потребуется один пакет, который называется Identity сервер 4. А в прошлом видео там было в 3 То есть в прошлом когда-то очень давно, да, там год назад была версия 3 с копейками. А сейчас версия 4. Я говорю, установи. Да, хочу. В общем-то, это практически все пакеты, которые нам потребуются. Ну и первым делом нужно, соответственно, так, навести порядок. Это будет быстро. И э, нужно сначала настроить роутинг. Э, давайте Дефолт контроллер route. Ну, у нас контроллеры не будут. Вернее, контроллер у нас будут. Но э, они не будут отличаться. Хотя, наверное... Да нет, не будут. А, так, это я тоже уберу. И здесь мне нужно, соответственно, этот... Э, services. Add controllers with view. Почему с view? Потому что мы сюда будем перенаправлять на авторизацию. И view, логин, э, где-то должны заводиться, соответственно, на view. Здесь также потребуется обязательно прописать app add э, Ой, да. Use, вернее, Authentication. И, соответственно, App Use Authorization. А, обратите внимание, что вот эти две строчки стоят между этой и этой. Это важно. Дальше. Здесь мне также потребуется добавить э, Services at э, Authentication. Ну, пока вот так. И Services at Authorization. в принципе это можно не делать, но я обычно добавляю, она точно лишним не будет ну и э, это стандартные, как бы они не относятся к Identity Server, а вот что относится к Identity Server, так это Add Identity да что такое, не получается написать слово Identity Server а, вот как вы видите это все ну и здесь соответственно тоже нужно добавить up use identity server. Хотелось бы отметить, что вот эти вот настройки и вот эти вот настройки это для авторизации непосредственно API, то есть самого сервера. А непосредственно вот это вот и вот это вот, это для Identity сервера. Я добавил вот эти вот настройки, ну то есть помимо Identity сервера, для того, чтобы авторизовать пользователей. Я не буду реализовывать полностью э, ISP.NET Core э, Identity, то есть с базой данных, со всеми, как это было в прошлом видео, если интересно, посмотрите. Ну я сделаю такой простой вариант, я авторизую пользователя только на Identity сервера и покажу, что... Э, в общем, давайте дальше. Итак, у нас есть Identity сервер давайте добавим в него InMemory, то есть э, режим, который называется тестовый, так сказать, InMemory, и он не подходит для боевого, хотя, в принципе, в некоторых вариантах это тоже люди используют. Итак, InMemory нам добавить нужно, ну, давайте по порядку, э, ресурсы, также нужно добавить клиенты, также нужно добавить InMemory э, Identity ресурсы, и еще нужно добавить in memory так, секунду, Scope, вот. Вот эти вот все э, три верхних были э, в предыдущей версии, а API Scope появилась в последней собственно говоря, этого и не хватает, чтобы сработало так же, как было раньше. Ну и давайте добавим сразу Developer Signing Credential, чтобы, в общем, нам не добавлять сертификаты. А теперь нужно, собственно говоря, придумать, как называется, с, э, файл, который будет хранить всю конфигурацию сервера. Давайте я назову вот так вот Identity Server Con, Давайте назовем кон configuration. Да. И здесь мы напишем getAPI resources. И теперь я поступлю очень хитро. Я вставлю вот эти вот штуки вот сюда, а здесь сделаю вот таким вот образом get клиент здесь скажу, что мне нужен identity resources identity resources и и scopes. ну давайте так и напишем uh, scopes. ну а теперь нужно этот файл создать. я его создам в папке, так, я его создам в папке инфра стракчан слэш вставил ctrl-c, ctrl-v отлично, файл появился естественно у меня будет он статичным и теперь мне нужно поставить namespace и я теперь воспользуюсь решарпером, который создаст мне нужные методы с нужной сигнатурой alt-enter создать, хочу и scope, давайте еще scope enter, все ну и как вы видите, все получилось теперь переходим, ну для начала давайте создадим, давайте по порядку так и пойдем, итак так у нас есть API ресурсы и мне здесь ас, у нас enumerable давайте сделаем return new API ресурс который назовем, ну пусть он так и называется API и название у него будет сервер API так, давайте клиентов пока пропустим. Здесь заведем Yield, Return, New, Identity, Resources. Давайте мы уже за предопределенные ресурсы типа адрес. Еще мне нужен Profile, еще мне нужен E-mail, ну и пусть еще будет тот самый OpenID, который самый главный. Пока достаточно. Добавим теперь scope. Это принцип такой же. Ult-return new API scope. Название выдадим API. Ну, пусть будет тоже API scope. Не знаю ну пусть будет так, потом поправим если что, ну и еще у нас есть самая главная штука, которая называется клиент, я их положу немножечко наверх уберу лишнее и теперь самое главное сконфигурировать клиент. сделаю его опять же таким же образом new клиент. то есть это те клиенты, которые будут позволены авторизовываться на identity сервер если вы помните, я в настройках Blazor указал, что мой клиент называется клиент blazer и здесь мы создадим теперь этого клиента client id как раз будет client blazer дальше мне нужно client давайте сразу отключим э, ненужные параметры required клиент э, secret э, поставим false он мне не нужен Запятая. required Consents э, тоже мне не нужно потому что я не собираюсь ничего показывать пользователю. И еще там у нас есть RequiredPexy ставим true, потому что это тип авторизации такой. Ну и раз мы уже заговорили про тип авторизации, давайте тогда его auto, о, о, о, Сейчас, секунду. Allow, э, называется называется types равен э, GrandTypes Типа код. Так, запятая. Дальше мне нужно указать список API ресурсов, которые allow Scopes. Вот он, который пользователи могут открывать. Ну и здесь вы не поверите, здесь уже все придумали за нас. Identity Identity Server content. Server configuration нет, не помню. Давайте заново. Identity con tracts. Нет. А, дефолт, наверное. Сейчас я сейчас, секунду, проверим. Так, не контракт. Констанц, вот они они есть здесь стандарт нет стан стандарт скоп. и вот эти вот стандарты я здесь как раз и укажу адрес ну опять же в у вас 20 спецификация описано что это такое для чего это нужно ну, я на данный момент не, не буду про это рассказывать. Если есть интерес, посмотрите в предыдущем видео. Так, ну и теоретически мне сюда потребуется еще э -э -э редирект URIs. И давайте я их по умолчанию задам. HTTP, то есть HTTPS, двоеточие, два слэша, local, host, 2.5 тысяч это э, порт клиента с которого мы будем заходить, то есть это Blazer, но это не окончательная версия, правильная нужно написать authentication slash login slash call back это специальный адрес, на который Identity сервер перебросит клиента, который 5001, то есть Blazer, в котором есть обработка. Почему именно этот адрес? Потому что, сейчас покажу один момент, когда Blazer запускается с того шаблона, который мы создали изначально, у него в, вот, в, инста, э, в, фу, в индексе есть вот такой вот контент, который как раз для ассемблей делает идентификацию. Именно этот адрес обрабатывается, э, ну, собственно говоря, вот, вот этот вот. Нет, сейчас скажу, вот этот вот адрес обрабатывается в той сборке. То есть здесь главное не промахнуться. Ну и нам потребуется в конце концов еще один адрес, который давайте я скопирую вот таким вот образом, напишем post-back-login-urice. То есть когда пользователь выходит из системы, то мы должны его редиректить на logout callback. Ну вот практически все, что нужно нам для того, чтобы попробовать первый раз запуститься, давайте это сделаем. Так, для того, чтобы проверить, что у нас Identity сервер работает, что, собственно говоря, это нужно сделать первым делом. Так, клиент у нас запустился, второй запустился. С этим сейчас, собственно говоря, ничего не будет с Blazer он, Что ему сделается, он запустится. А вот Identity Server нужно проверить, что он работает. И вот тот самый адрес, собственно говоря, который говорит о том, что сервер работает. Давайте я... Так странно но непонятно ладно а, смотрите то есть здесь э, как бы показывается все давайте даже вот таким вот образом запущу а, я скопирую адрес что-то у меня то ли не установлен то ли еще что-то да смотрите так более видно на самом деле Uh, смотрите, здесь как раз Identity сервер вот на этот так называемый Discovery URL выкидывает все, что есть в нем и все, что он поддерживает. То есть вот те äh, клаймы, ой, те скопы, которые мы настроили, вот клиены, которые мы настроили. Здесь есть Grand Type, в том числе вот авторизационный код. Ну и, в общем-то, все, что нужно, теоретически у нас есть. Давайте теперь откроем Localhost 5000. 1. Ну, ладно, тогда закроем это все, и здесь вернемся назад. Так, ну, в общем, как в предыдущем видео, давайте проверим, что у нас э, сервер в э, WebAssembly нашел Identity сервер и это проверить очень легко, надо вот так вот, давайте application поближе перетащим, вот. И здесь можно посмотреть, что у нас есть какие-то данные. Да, действительно есть. У нас авторити нашелся. У нас есть э, клиент. У нас есть э, в смысле клиента ID. То есть, э, значит, сервер, э, значит, веб при подключении э, к этому серверу обнаружила его. И, в общем-то, теперь мы можем нажимать логин. Но у нас здесь появляется какой-то error. Я думаю, что этот error, скорее всего, четко описан э, непосредственно в самом identity сервере да вот она давайте посмотрим что здесь не так так смотрите ну тут простая ошибка которая course policy service do not know allow ну в общем это как бы старая песня давайте остановим и добавим э, поддержку вот это вот курса Ну, э, все это тоже на самом деле очень просто делается давайте я вот сюда вот домотаю и в самом начале поставлю services нет сервисы add course. Я вот так вот добавлю поддержку этого курса А вот здесь, ну, тоже, наверное, вначале скажу, чтобы use course, нет, use course, мне нужно здесь их немножечко проконфигурировать. Builder равен. Давайте сделаем таким образом. Мы просто изначально настроим, что мы разрешим всем. Все, ну в общем-то и и всегда, ну, вот как-то вот так. Я пока не хочу заниматься вот этим вот, то есть настройками всякими, то есть мне главное, чтобы это заработало. Давайте проверим, что теперь у нас есть коннект. Настройка курса это отдельная песня, мы ее сегодня петь не будем. Давайте нажмем в 12, посмотрим, что у нас есть. Да, есть. Нажимаем логин. Смотрите, у нас произошел логин. Так, отлично, мы попали на Identity сервер. У нас есть уже аккаунт логин. Ну, теперь осталось э, создать UI, куда передиректить пользователя, который ведет логин-пароль. Там его аутентифицировать и вернуть обратно. И давайте теперь сделаем именно это. Коллеги, я не хочу показывать, как заниматься с UI, я в определенный момент времени сделал уже это и, собственно говоря, даже не один раз, поэтому я в GitHub, в систему микросервисов, называется вот микросервис Template, в содержимое выложил вот такую папку Identity Server MVC. Ну здесь на самом деле как раз тот самый контроллер, который будет делать идентификацию, здесь есть модели, которые будут эту форму логина делать. И здесь есть как раз вьюшки, то есть уже нарисованные с UI. Я поэтому сейчас склонирую этот объект, вернее, я его уже его склонировал. Вот у меня эта папка, я ее открою. Вот она. И просто, понимаете, вот так вот скопирую прям в наглую и вставлю в свой, собственно, проект. Так, это мне нужно уже остановить. Вот он мой сервер, Ctrl-V. Вот у меня появились контроллеры. Мне осталось только поменять name namespace. В принципе, вы можете создать всю инфраструктуру вручную и самостоятельно. Я просто не буду тратить на это время. Здесь у меня есть... Итак, давайте пробежимся еще раз. Вот таким вот образом. То есть у меня есть контроллер, в котором называется Authentification. Authentification да? А, Identification. Вот контроллер, в котором есть Sign-in Manager, User Manager, но я их использовать не буду. Я покажу простой вариант. Поэтому я их закомментирую. <coughs> так, что-то неправильно скопировал. А, нет, что-то неправильно закомментировал. Вот. Я сделаю простую форму и вот здесь вот так вот Enter нажму и уберу вот эту штуку. А, здесь я это тоже уберу, чтобы, вот, опять же, сократить время, потому что у меня нет задач прям все совсем сильно реализовывать. Здесь не нужно будет определить, какой пользователь. Ну, давайте так вот сделаем. Если э, model username равен микросервис собака ёб ну, в хорошем смысле, mile.com, тогда, нет, вернее, если не равен, тогда мы будем всех остальных посылать нафиг. Ну, вот такой вот, вот хитрый у меня логика, ну тогда мы скажем давайте вот по такому же образу и подобию скопируем ставим и скажем user not accepted ну в общем мы не будем это принимать, а если пользователь авторизован, вот, вот здесь будет сейчас самое интересное, ну и вот тут сразу есть логаут здесь давайте я тоже напишу http context, вот оно он и здесь будет sign-out. То есть это из базового контроллера, потому что мы используем контроллер э, просто, у которого есть в том числе и sign-in. Где-то здесь вот. И sign-out. Да, здесь мы будем делать, кстати, http. Нет, tp-контекст. Э, sign-in. Sign ну и, в общем, тут на самом деле все очень просто. Давайте сделаем await для начала. И пока закомментируем эту строчку, давайте разберемся, что у нас там на UI. Это я тоже уберу. На UI у нас есть, вернее, у меня есть вьюшка, собственно говоря, которая логин. Здесь имя пользователя, пароль. Так, давайте добавим сюда еще такую штуку, которая называется... Summary, давайте, all для всех ошибок, пусть показывается, чтобы мы видели, что у нас невалидная информация. Все забываю добавить его в шаблон. Ну, и здесь по умолчанию, здесь уже у меня загружается Bootstrap. Ну и все для него причиндалы. То есть теоретически я могу сделать таким вот способом. Да, ничего, пока я ничего не будет делать, пусть остается. Давайте дальше двинемся. Итак, есть у нас логин, здесь есть обязательный return URL, иначе сервер его не найдет и не знать будет вернуть куда пользователя. Ну и на логин, когда пользователь называет логин пароль, у нас есть ViewModel, который, соответственно, username, пароль и return URL содержит. И здесь у нас дальше будет какая-то обработка. Давайте проверим, что мы сюда попадем. Даже не здесь я бряк поставлю, а вот здесь. Стартуем проект. А, ну сейчас, конечно, не сработает. А, и вот почему. Потому что мы сейчас снова пойдем на аккаунт /логин. А я-то контроллер назвал по-другому. И, собственно говоря, если вы назовете контроллер так же, как я назвал, то вы попадете на правильную страницу. То есть у меня он требует вот тот самый аккаунт-логин. Я как раз хотел показать, что сделать нужно, чтобы он другую страницу показывал. У нас есть Identity сервер и у него вот здесь вот внутри есть Options, которые можно поправить на свой, собственно говоря, лад здесь есть user interaction, и она как раз говорит о том, что user interaction имеет логин URL и у меня он будет называться, как вы понимаете, identification slash login ну и дальше... а, ну конечно же, равно ну и чтобы далеко не уходить отсюда еще у нас нет и у нас out есть URL и здесь у нас соответственно лог. Log... Не помню, как называется. Давайте посмотрим. Логин, логаут, все правильно. И здесь нажмем лоут. Даже пусть будет с маленькой буквы. Вот теперь давайте запустим и мы должны попасть на страницу логина. Стоп, давайте немножечко я проверю. Есть у нас конфигурация, ага, -а вот здесь не хватает строчки, которая говорит нам hello course, потому что Course то я добавил, hello course, и нам нужно сказать, что мы разрешаем вот этому серверу ходить вот на этот адрес. Так, что как я так забыл про нее? ctrl D сохранить, и теперь давайте запускать. Отлично. Нажимаем теперь логин. Ну и как вы видите, мы попали на страницу логина, то есть что и требовалось доказать. Теперь мы можем заводить любого пользователя с любым паролем и будем получать Undefined, то есть User Not Accepted. Нам нужно подобрать то есть ввести того именно пользователя, ну то есть моей конфи конкретной конфигурации для вот этого демонстрационного видео. Сервис собака. Йоп mail. надо было покороче, конечно, но уже написал Ну и сейчас я нажму ОК И у меня как бы он попал в мой, собственно говоря, в точку останова У меня есть U-model, И у Model есть и логин, пароль И главное, что есть вот этот вот URL, который говорит, куда нужно перекинуть И здесь самое главное логин callback как вы видите вот он ну а теперь давайте сделаем то есть реализуем остаток да авторизуем пользователя выдадим его наружу то есть отдадим обратно Identity серверу который редиректнет на наш blazer клиент Ну и смотрите, на самом деле важный процесс, да? то есть авторизовать пользователя можно разными способами, например, вручную посмотреть в каком-нибудь базе, в какой-нибудь таблице, там, наличие пользователя, можно использовать Microsoft Authentication Framework, то есть Microsoft Identity. Можно использовать какие-нибудь секретные коды. Еще самое главное, что когда вы авторизуете пользователя, вы его должны авторизовать или в этом сайте, то есть в этом API, либо в Identity сервере, либо, в, допустим, в Cookies, либо в Bearer. То есть тут уже на ваше уже усмотрение должно быть выбор, какой вы хотите, где ваш пользователь авторизуется и какие, собственно говоря, он несет ну, нагрузки, то есть вот это вот авторизация ну и давайте все-таки пропишем вот эту штуку, смотрите, у нас есть метод, который называется но он относится к ksp.net core то есть это часть его, этого фреймворка и для него есть надстройка специально для identity сервера где э, можно авторизовать пользователя identity сервер, давайте я скажу, user и вот это вот нужно мне добавить namespace. Нет, добавить namespace. Вот, import namespace. И сюда нужно указать имя пользователя. Ну, в моем случае это будет Model Username. Вот, собственно говоря, и все. И теперь давайте запустим это. Давайте я беру бряку, запустим проект, посмотрим, как он работает. так давайте почистим кэш потому что это важно я перед я уже много нарывался на такую штуку когда все как бы должно работать а не работает давайте почистим все предыдущие команды потому что у нас были ошибки потому что не находился identity server сейчас мы лишнее вообще все почистим мы удалим кэш и давайте вот теперь логиниться так мы пришли на identity server мы пришли на Identity Server. Так, мы пришли на Identity Server. Здесь выбираем логин, какой-нибудь пароль. И у нас срабатывает э, редирект на логин Callback. Он ну, что-то долго выполняется. Возможно, нужно исполь не использовать debug режим. Но так бывает. Я вот не могу объяснить, но Identity Server как бы работать уже сейчас должен. А вот блейзер четко выпендривается, да? То есть уже как бы директ есть, а сам блейзер не отвечает. Ну, можно попробовать запустить без дебага. Давайте, наверное, это сделаем. Ой, давайте без дебага запустим, и проверим, что это работает без дебага. Так, еще раз логин. Быстро попали на Identity сервер, А, ну вот, смотрите, без дебага все быстро работает. Ну, ребят, как я и говорил, на самом деле Blazor еще такой сероватый продукт. И, в общем, придется с этим мириться. Надо часто чистить кэш, надо часто запускать в обоих режимах и в дебаге, и без дебага. Можно даже менять среду разработку, перезапускать Visual Studio. Ну, в общем, обычные костыли, которые бывают на необкатанной технологии. Ну, в частности, Blazor такой является. Ну, смотрите, мы залогировались, и нам показано, что мы как бы вот зарегистрировались на identity сервере. И у нас тут непонятно, какое имя нам показывается. Давайте я нажму Логаут и мы попадем на страницу идентификации. Вернее, мы уже попали на identity сервер. Давайте я еще раз покажу. То есть, все настройки теоретически мы настроили верно. И вот сейчас я нажму логин. И по истории мы увидим, что мы залогинились. Вот мы залогинились. Вот мы пришли на обратно на... Вот мы получили токен. И теперь мы с этим токеном вернулись уже непосредственно на WebAssembly. А когда нажимаю logout у меня вот происходит Redirect, Callback, как вы видите. И, в общем, как бы все сработало. Ну, единственная разница в том, что мы не видим, кто мы. То есть теоретически мы должны видеть, что мы вот этот самый микросервис-юзер. Так, давайте я все позакрываю. И еще раз покажу чуть-чуть, э, ну, стороннюю такую информацию. Но в принципе, вы им можете воспользоваться. Итак, у нас есть э, Blazor, и в нем есть такая штука, как, э, в общем, настройка вот этих самых клаймов. Смотрите, есть э, User Options, и здесь мы можем указать, какой клайм у нас является э, как Name Climb. Я знаю, что у меня этот клайм называется sap. Именно с этим типом работает Identity Server, и теперь э, мой Blazor проект будет считать, что у меня пользователь зарегистрировался как, э, ну то есть не name он будет искать, а именно SAP. Смотрите, я сейчас нажимаю логин, пароль. Ой, ну да, правильно. Ну и как видите, теперь она мне сказала, что я тот самый микросервис Yoak то, что это действительно авторизация, это тоже легко проверить. Давайте и это сделаем. Я открою сейчас какую-нибудь страничку, например, калькуль... кто там каунтер, и скажу, что она у меня защищена атрибутом, который называется Autoprice. Ну, только TH, вот, авторайз. То есть, э, ни один не авторизованный пользователь не сможет попасть на эту страницу. Давайте проверим, что это работает. Я сейчас нажму, сразу перейду на эту страницу, каунтер. Меня перекинуло на страницу логина, я нажимаю логин. И меня обратно перекинуло уже на каунтер. Ну, то есть, э, все, что я хотел, я вам показал, надо... Э, Точно еще и четко понимать, что э, в авторизации на самом деле много, э, вернее, способов авторизации. Есть типы авторизации разные, и самол, и Берр, и cookies, и их на самом деле много. И их можно между собой э, варьировать, и, в общем-то, можно даже сделать так, чтобы на один и тот же ресурс люди приходили под разными э, типами авторизации, и с Куками, и с Берр, например. Вот. и все это настраивается настолько тонко и технично, нужно понимать конкретно, что вы хотите сделать. И в общем-то в данном варианте, как я показал, я не использую никаких авторизаций, ну грубо говоря, я это в ручном варианте просто пользователя ввел и сказал, что он аутентифицирован и отдал этого sign-in объект обратно на identity сервер. Другими словами говоря ну, такая серьезная штука, как безопасность, ну надо к ней подходить с осторожностью и внимательно изучать предметную область. И, в общем-то, все зависит от вас, от того, что вы настроите, то вы, в общем-то, и получите. Ну и в, в качестве заключения, еще раз, да, то есть для настройки идентики сервера на самом деле нужно немного, но нужно понимать, что Identity сервер сейчас работает в ин memory режиме, и для того, чтобы его сделать, чтобы он работал, ну, как на, про на проде, да, как на продакшн сервере, то есть полноценно, нужно настроить и сертификат, нужно установить базу данных, в которой как раз вот эти вот ресурсы, клиенты Identity ресурсы и скопы будут храниться в базе данных, соответственно, вы сможете ими управлять, и Identity сервер сейчас выдает UI админовский, ну, в общем, вот так вот, наверное, я думаю, на сегодня хватит, вам всем спасибо, всего доброго, и пишите правильный код.